Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Bubblegum Симулятор. А, в принципе, давайте не будем медлить и сразу же присутствуем. Для этого нам, как всегда, потребуется чит Он у меня уже скачен Также ссылочка на него будет в описании Это 3xplay После того, как вы его скачали и перенесли на рабочий стол Нажимаем вот этот шприц, это у нас inject Он у нас автоматически сейчас инжектится. Автоматический инжек, кстати, работает у всех. Так, все мы заинжектились. И вставляем вот сюда скрипт. Скрипт тоже будет в описании. И нажимаем Exclude. Так. Вот он, наш скрипт получается. Вот это я не знаю, что такое открывается. Ну ладно, в принципе. Просто не будем обращать внимание. Так, вот как видите, тут очень много функций. Прям реально очень много Давайте по порядочку. Конечно, все я вам не покажу. В принципе, сами сможете проверить. Ну так, самые основные. Так, бабу. Это получается автоматически будет а, надавать жвачку. Так, смотрим. Да, как видите, все работает. Вот, прибавляется. Так, все отлично. Также ее, получается, можно продавать. Тут можно выбрать остров, где ее продать. Допустим, давайте. я выберу Peach. World, World Включаем И сейчас нас должно Туда тпкнуть Так, давайте заново Уберу кэнди И Бич. Так, что-то не это Очень странно, просто я до записи Проверял, у меня тпк Так, давайте попробуем Допустим, ну, Атлантида Так, жвачка надувается, но почему-то у меня нет пха, где нужно продавать. Так, давайте выключим. И опять включим. Угу. Так, давайте я сейчас быстренько давайте перезайду. И мы с вами продолжим. Итак, я перезашел. Давайте заново инжектимся и активируем скрипт. По идее, сейчас должно все заработать. Ну, сейчас мы, в принципе, с вами это и проверим. Так, все, мы заинжектились, отлично. Нажимаем Exclude. Так, ждем пока у нас запустится скрипт. Все, он запустился. Это закрываем пока что. Так, давайте. Выбираем, ну, допустим, давайте Candy. И после этого включаем Auto Bubble Blow. Так. Угу. жевачка надувается, но почему-то у меня не такое, Это очень странно. Uh, в принципе, у меня есть предположение, почему не работает. Не работает из-за из из того, то, что когда записываешь видео, получается нагрузка на саму игру и на запись экрана идет. Вот И, может быть, из-за этого и не работает. Вот. Ну, вы, в принципе, у себя проверите, я думаю, у вас должно работать. Так, идем дальше. Farm Drops. Uh, я проверял до записи, эта функция не работала, но давайте проверим. Uh, выберем, допустим, Overworld. И включим. Получается, фарм дропс. это получается, он должен капехнуться на вот этот остров. И фармить получается. Там монетки вот эти. Ну, короче, все, что там есть. Все, что можно собрать, он это должен фармить. челлендж, а Давайте включим. Это ежедневные челленджи. Так, а где у нас он не тут находится? Давно просто не играл, не знаю. Так, вот челленджи. Опача. Нифига себе, какой-то челлендж выполнен. Так, прикольно. Угу. Два челленджа выполнено. Так, давайте-ка включим. Посмотрим, прибавится где-нибудь или нет. Так, тут у нас 90... 961. Так, заново заходим. 961. Также, по-моему, и остается. Так, ну ладно, окей. Может быть, эти функции просто работают только на Synapse. То есть, у кого сайнапс есть, вы можете, в принципе, использовать этот скрипт. Так, групп. А, benefits. Включим давайте. Я, конечно, не знаю, как это переводится, но ладно. Так, и что-то не работает. Такие. Потом buy. Mer Merchant pet. Это получается купить питомца. Я так понимаю, скорее всего, вот здесь он, наверное, покупается. Да, он здесь покупается. Но, как видите, у меня, получается, не хватает гемов. То есть, я купить не могу. А Bubble Pass Reward. Давайте включим. Это получается, он соберет награды, скорее всего, которые есть. Да. По идее он должен был собрать. Давайте-ка проверим. Так, получается, у меня должно быть 2 часа удачи. Заходим в бусты. Ага. У меня даже 5 часов удачи, нифига себе. Так, и что-то у меня зависло. Подвисло, походу, сейчас вылетит. Так, окей, давайте я сейчас быстренько перезайду. И мы с вами продолжим. Итак, я перезашел. Давайте продолжаем. А редемит. Шарт. Чел или Кхал. Не знаю, как это читается. Сразу извиняюсь. Чайл. или Чайл. Чайл, скорее всего. Давайте включим. Так, и что-то ничего не произошло. По идее, должен был активироваться какой-то шарт Чейл. Не знаю, как это переводится. Сразу говорю. Так, Редемит, Карнавал. Чейл или чайл не знаю так это я так понимаю находится где-то вот здесь за этими дверями может быть так ну давайте включим но не факт то что сработает да не работает а смотрите тут есть а, мини игры а, мини игры я так понимаю находится вот здесь то есть я вам показать не смогу мне получается чтобы вам показать нужно сначала открыть три тысячи яиц вот, у меня 3000 яиц пока не открыто. Вот, вы получается, я так думаю, подходите, допустим, к игре, мини-игре. Допустим, включаете вот эту функцию spin to win. Вы, получается, моментально ее проходите и побеждаете. Я думаю, вот так это все работает. В принципе, у кого открыта данная локация, вы сможете сами проверить. А, Doggy Jump. Это у нас типа прыжок собаки. Но я не знаю, как он работает, я до записи не проверял. Вот, ну ладно, идем дальше. матч Так, включаем. И ничего не произошло, окей. Так, давайте глянем, что у нас тут за функции. Давайте включим авто гусс тп. Так, что-то у нас ничего не срабатывает. Окей, скорее всего, мне кажется, это работает на signups. Так, идем дальше. Значит, смотрите. Опа, что. Заработало, слушайте. Но, видите, меня обратно ТП хэйд из-за того, что у меня локация закрыта. Так, ладно, идем дальше. Давайте следующей функции. Это у нас получается автооткрытие EIS. Допустим, вот у нас есть яйцо. Пишем на название. Камон, яйцо. Даже можно до конца не писать. Так, а как теперь вот это вот отключить? А, я знаю, как это отключить. Все. Мы отключили, теперь мы это выходить не будем. Так, все, я выбрал яйцо. Анимации вроде бы как нету. Давайте включим. Да, анимации покупки нету, но оно покупается. Смотрите. Заходим в Items. Смотрите, посмотрите, у меня сейчас 61 слот забит уже. Включаем. Ждем немножечко. Сейчас 62 должно стать Так, давайте перезайдем. Так, заново включим. Все, ждем. И что-то не покупается, странно Но вот смотрите, получается Вот эти вот пэта появились Где они тут? Какие там вообще должны быть? Камон Так, а у меня их даже нету хм. Странно Так, давайте еще раз напишем Только другое яйцо Так, вот оно, если не ошибаюсь Так у меня получается 61 слот забит. Включаем. Так, анимации у нас нету. Так, давайте, может, поближе подойдем. Из-за этого не покупается. Так, заново включим. Просто я до записи видео проверял, у меня все работало. Я не знаю, что сейчас за фигня случилась. Но реально все работает. Так, ладно, короче, давайте забьем. Так. А какой у них там этот стиль или как он называется просто уже давно не играл забыл уже так это получается красный это рарный onqueuing ага смотрите а, находим вот эту функцию deleted onqueuing получается сейчас все удалятся удаляться потом за который у меня onqueuing нажимаем как видите все сработало все работает также это работает на вот, на вот этих вот всех получается видах рарности а, также можно по имени удалять также можно сделать с шайни вот а, также можно сделать инчант шайни и инчат нормального но показать не могу потому что у меня сейчас скорее всего ничего хватать не будет Макс level инчант, давайте нажмем но у меня сейчас не сработает потому что у меня сейчас ничего для прокачки нет вот потом use max point Получается, которые у вас есть поинты, они все юзнутся на какого-то питомца. А также, здесь, я так понимаю, нужно писать название питомца в Шайне. Здесь нормального. Вот. Ну, в принципе, остаются вот эти функции. Я думаю, вы сами сможете их проверить. На этом я буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА